Фабрика интерьерной ковки предлагает оптом мангалы для дачи. У нас представлен большой выбор моделей стационарных и разборных конструкций, а также интересные программы для оптовых покупателей. Мы предлагаем мангалы с подставками. Конструкция каждой модели представляет собой двухуровневую кованую подставку на ножках. Верхний уровень предназначен для установки съемного ящика для углей а нижний – для дров и аксессуаров. Интересные варианты оборудованы дополнительными полочками, съемной решеткой и даже специальным верцелом с ручкой. Мангалы с крышей – оригинальное сооружение защитит от дождя и позволит приготовить мясо даже в непогоду. Уличные очаги. Основная функция таких приспособлений – сжигание дров. Однако, если дополнить решеткой гриль, можно легко превратить его в удобный переносной мангал. Дровницы. Сопутствующий аксессуар, без которого не обойдется ни один очаг, будь то мангал, печь или камин. В ассортименте представлены дровницы, схожие по дизайну с мангалами. Кованая мебель, садовый декор на сайте оптового производителя. Фабрика